Фильм 2011 года с возмужавшим после «Сумерек» Тейлором Лотнером в главной роли. В этом фильме он простой подросток со сложной судьбой. Выяснив, что он приемный ребенок, парень даже не успевает потребовать объяснений, как выступают шпионские страсти. Его начинают преследовать представители разных структур с целью добраться до его родного отца, бывшего агента ЦРУ. Поначалу история рассказывается спокойно, даже обыденно. Подростковые проблемы, первая влюбленность. Потом темп поветования резко возрастает. Будут тут и драки, и погони, и перестрелки. Но интересен фильм именно тем, что главный герой не взрослый персонаж, а подросток. Он скрывается, убегает, борется за выживание и по ходу дела разбирается, кому можно доверять а кто враг. Наверное, фильм больше ориентирован на подростковую аудиторию. Захватывающий, динамичный и очень живой.